дорогие зрители! С вами я, Елена Анохина, руководитель налогового юридического консалтинга компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомиться с тонкостями деятельности компании в формате видеоинтервью. Если вам нравятся наши видео, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями на обсуждаемые темы. Тема сегодняшней беседы у нас – взаимозависимые лица и контролируемые сделки. Как правило, эти два понятия употребляются вместе. Такие своеобразные «широчка с машерочкой» либо, там правильно сказать, «ниточка с иголочкой». Если есть одно, не забудьте обязательно про другое. Поэтому в рамках сегодняшнего интервью мы постараемся разобраться в этом вопросе максимально подробно и осветить все важные моменты. Поможет нам в этом один из наших постоянных экспертов Живакина Марина, наш ведущий юрист налогового юридического консалтинга компании Мой дело. Марина, передаю слово тебе. Здравствуйте, уважаемые собственники бизнеса. Сразу скажу, что тема взаимозависимости и контролируемых сделок очень насущная и имеет множество особенностей. Я буду рада прояснить все возможные моменты этой темы. Марин, спасибо. Давайте тогда с тобой приступим. Прежде всего, я хотела бы, чтобы ты рассказала, что такое взаимозависимость и почему ее необходимо контролировать. Взаимозависимость возникает тогда, когда отношения между сторонами могут повлиять на условия сделок и экономические результаты деятельности. Не обязательно это непременно будет, но возможность такая есть. Хорошо. А, давай рассмотрим на примере. А, представим, что у нас есть маленький частный магазинчик продуктов, располагается рядом с большим каким-то сетевым супермаркетом, с обратом, так сказать, и вынуждены ориентироваться на его ценообразование. Это взаимозависимость или все же что-то другое? Нет, этот случай как раз-таки не будет э, являться примером взаимозависимости. Однако влияние сетевого магазина отрицать нельзя. В законодательстве есть термин «доминирующее положение». А большой сетевой магазин просто фактом своего расположения диктует цены владельцу маленького магазинчика. Как минимум, продавать аналогичную продукцию дороже, чем у старшего брата, будет сложно. Чтобы выжить, придется расширять ассортимент. Понятно. Тогда у нас получается такой вариант, когда самый большой, сильный определяет ценовую политику в своем сегменте, решает, кому в нем работать, кого не пускать. Ну, такое доминирование действительно. А в чем же тогда ключевое отличие взаимозависимости от доминирующего положения? Взаимозависимость предполагает отношения между сторонами и проявляется весьма разнообразно. Например, возникает при участии в уставном капитале, наличие полномочий по назначению руководства фирмы, должностного подчинения или семейных связей. Перечень ситуаций, когда э, лица будут взаимозависимы, установлено налоговым кодексом. Но признавать взаимозависимость можно также через суд, ну в частности в суд вправе обратиться налоговый орган, или самостоятельно, когда участники сделки считают себя таковыми. Хорошо, тогда снова предлагаю вернуться к примеру. Допустим, есть у нас компания «Ромашка». Участвует она в уставных капиталах, скажем так, имеет доли, да, в уставных капиталах «Лютика» и «Цветочка». А с долей причем более 25%. назначает в них директоров и может накладывать вето на все решения руководства. Или наоборот, настоятельно советовать что-то предпринять. Это уже взаимозависимость? Да, именно так. Мы уже это упомянули и остановимся на этом подробнее. Взаимозависимыми могут быть не только организации между собой, но и физические лица. Ну скажем, отец директор компании, а сын индивидуальный предприниматель, у которого с организацией заключен договор поставки. Также взаимозависимой может быть организация по отношению к физлицу, ну скажем, к единственному учредителю или участнику э, с долей э, в уставном капитале от 25% и более. А также физическое лицо, работник может быть взаимозависимым по отношению к организациям. Хорошо, какие примеры действительно интересные и запоминающиеся. Рекомендую отдельно уделить здесь внимание да, вот, э, вариантам, когда такое допустимо. А большую часть из них, я думаю, мы сейчас дальше разберем с Мариной. Марина, смотри, а давай тогда так. А если доля у нас в основном капиталах распределена так, что ни у кого нет больше 25%, но у нескольких организаций в Совете Дереканалов, к примеру, одни и те же лица, это взаимозависимость? Да, этот вариант, как и вариант одного и того же директора в разных организациях, предусмотрен налоговым кодексом в качестве критерия взаимозависимости. Хорошо. А вот мне еще, насколько известно, кроме того, что сказано, что взаимозависимые не только там, родители и дети, в этот момент как бы ты уже упомянула, но там, и братья и сестры, опекуны опекаемые, усыновители и усыновленные, супруги по отношению друг к другу, верно же? Да, все правильно. Еще отмечу такой нюанс. Если прямо или косвенно в уставном капитале общества есть доля государства, субъекта Российской Федерации или а, органа местного самоуправления, это не повод признавать организацию и государство взаимозависимыми лицами. В отличие, например, от варианта, при котором долей владеет государственная корпорация или иностранная компания с участием иностранного государства. В этом варианте взаимозависимость исключить нельзя. Хорошо, Марин. А вот ранее ты в своих примерах еще упомянула, что взаимозависимыми могут признать работника и работодателя. Я считаю, это довольно такая интересная ситуация. А, Давай-ка мы ее разберем на примере, для того, чтобы нашим зрителям было понятно, когда такое может возникнуть, а когда все-таки нет. Конечно, Лена, не вопрос. А, в общем случае, организация и работник взаимозависимыми не признаются, но иногда такое случается. Например… Директор предприятия покупает у своей организации списанный автомобиль. Условно говоря, приобретает за 5 копеек. Если бы организация реализовывала машину покупателю, не связанному с компанией, цена с высокой долей вероятности была бы рыночной, и значит у сделки возникли бы совсем другие налоговые последствия. Да, да, да, да, и еще раз, да, действительно, такой важный момент. Самое ключевое у вас, то, что в первую очередь у нас взаимозависимость проверяет все-таки налоговая, налоговые. интересны те доходы, которые вы показали. Поэтому будьте бдительны а, и поступайте в сделках осторожно, особенно если все-таки у вас есть взаимозависимость, да, с учетом тех факторов, которые мы уже в рамках нашего видео озвучили. А, еще как раз отмечу дополнительно, что, как вы видите, нюансов а, довольно много, они... Немаловажные все, все ключевые, поэтому важно в этом вопросе как минимум либо обращаться к профессионалу, да, который знает свое дело, а, возможности может провести экспертизу документов, да, отметить какие-то ключевые моменты, на которые важно обратить внимание, да, сказать, как сформулировать их правильно. И здесь мы говорим даже не только о взаимозависимости, а в целом о сделке, потому что все-таки договор — это такое поле боя, где важно а, каждый момент определить правильно и, а, и ни в чем не ошибиться. Uh, уважаемые предприниматели, я бы еще хотела бы отметить такой момент, что если у вас нет возможности обратиться к профессионалу, то немаловажно иметь под рукой uh, такой правовой ресурс, uh, который поможет подойти к делу серьезно, подготовленно и обезопасить себя от возможных споров и претензий от проверяющих. Uh, посредством которого вы сможете изучить нормативные документы, определить какие-то определенные ну, необходимые факторы, а, найти корректный шаблон договора, да, который уже исключает большую часть рисков, поскольку все-таки шаблоны из интернета, это шаблоны из интернета, да, и мы понимаем, непонятно, кто их размещает, а, кто их актуализирует, да, а, и для какой конкретной сделки они все-таки подготавливаются, потому что насколько бы схожие сделки не были, все-таки бывают какие-то индивидуальные моменты, которые будут ключевыми непосредственно для вас. А, и тем самым без какой-то правовой базы, да, без каких-то пояснений, очень сложно самостоятельно бизнесу определить признаки взаимозависимости или контролируемой сделки, и, соответственно, скорректировать возможные этапы или пункты договора, или ваши сделки, да, подстраховать себя, а, найти какой-то корректный образец документа. Именно поэтому компания мое дело» всегда готова помочь вам с этим. У нас есть а, ценный правовой ресурс это справочная правовая система бюро, где можно найти как консультации экспертов, так отдельные экспертные заключения на темы, нормативные документы, изменения законодательства, соответственно, образцы документов, большое количество сервисов, да, которые встроены в наш продукт, который позволяет проверять контрагентов, причем расширенно проверять по всем возможным рискам, проверять физических лиц на определенных тарифах, да, скажем так, получать консультации экспертов тоже на определенных тарифах, профессионалов своего дело, которые знает эти вопросы со всех сторон. Помимо этого, компания «Мое дело» всегда помимо справочной правовой системы, если, к примеру, у вас нет невозможности даже не отвлекаться на нее, да, и так далее. Готовы предложить аутсорсинг? который также всегда готов предложить выгодные для вас тарифы, в том числе и с возможностью получения БУФ-консультаций, налоговых консультаций, юридических услуг. Специалисты не только расскажут, как правильно провести это, они подскажут, где риски, какие риски, как их лучше исправить, да, а какой вариант сделки будет более безопасный, к примеру. Также наша компания, помимо, ну, грубо говоря, аутсорсинга, может предложить разные бухгалтерские юридические услуги, поскольку мы все с вами понимаем, что не всегда такие сделки бывают часто, да, не всегда такая Потребности есть прямо на периодической основе. Пожалуйста, мы готовы поставить вам плечо и в рамках разовых услуг оказать это какую-нибудь бухгалтерскую консультацию налоговую, да, по анализу схемы вашей ситуации, а, либо подготовить какие-то юридические консультации, либо, соответственно, документы, либо провести экспертизу уже договоров, если вы понимаете, что признаки взаимозависимости у вас есть, да, посмотреть, какие риски у них есть, и подстраховаться. Ну хорошо, мы немного ушли от темы. Марин, давай с тобой продолжим. А, варианты взаимозависимости мы с тобой обсудили, да, то есть этот этап уже убираем. А, но прежде чем переходить к контролируемым сделкам, а, давай поясним а, нашим зрителям такой момент: если мы говорим о взаимозависимости физических лиц, факт родства у нас подтверждается ну, свидетельством рождения, свидетельством о браке, ну и так далее. да, То есть, здесь понятно, а какие же у нас документы контролеры рассматривают в качестве доказательства взаимозависимости организации непосредственно? Еще в 2015 году ФНС опубликовала письмо, в котором как раз есть перечень документов, подтверждающих или наоборот исключающих взаимозависимость. Такими документами могут являться Выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, ну, например, приказ организации о назначении на должность, учредительные документы, скажем, устав, учредительный договор, акционерное соглашение, выписки из реестров акционеров, и договоры управления, а также иные соглашения. Понятно. Хорошо, Мария. Тогда давай э, перейдем к такому вопросу, который, я думаю, возникает у многих наших клиентов и сейчас возникает у всех э, наших зрителей. Какова же цель контроля? Да? Вот. Зачем они это делают? Зачем они мучают бизнес-образно говоря? То есть давай раскроем э, цель э, объясним, скажем так, а, понятным языком, для чего этот контроль производится. Но я еще поясню, почему такой вопрос возникает. У нас есть клиенты, которые часто даже спрашивают, что у меня есть же гражданский кодекс, да, который разрешает сторонам договариваться так, как они считают нужным. Почему же это нарушение? Зачем этот контроль? Да, действительно, вопрос очень важный и интересный. А, отмечу, что когда отношения строятся между своими, то есть между взаимозависимыми да, и приравненными к ним лицами, а, возможны отступления от справедливого формирования цены или условий договора. Возможен сговор и предоставление неправдивых сведений о сделках ну, для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. И контролируется как раз использование этих возможностей. Понятно. Но ну, теперь действительно становится все ясно. Хорошо. А давай, если мы возьмем еще на примере, и рассмотрим ситуацию, у нас, допустим, Опять-таки, есть у «Ромашка», есть ООО «Лютик», в договоре между ними может быть указана заниженная цена. И тем самым уменьшена налоговая база или, наоборот, может быть установлена завышенная цена с целью, скажем так, увеличить, во-первых, расходную базу да, у одной из организаций, сделать вычеты по НДС побольше, соответственно. А все это, понятное дело, нарушение закона. И именно поэтому, конечно же, контролируется налоговая инспекция. Все верно? Да, Лен, ты абсолютно права. Я хотела бы еще раз обратить внимание, что контролируют не только взаимозависимых лиц, но и тех, кто дает повод обратить на себя внимание. Например, если цена товара по договору существенно ниже рыночной, но формально стороны независимы, ФНС все равно сделкой заинтересуется. И если стороны не докажут, что никакого злого умысла у них не было, инспекторы вправе через суд доказать взаимозависимость и, и наказать, провинившихся лиц. Ну да, от наказания тут не избежать. То есть, да, действительно, я бы отметила, что контролируемые сделки, да, и сделки, грубо говоря, между взаимозависимыми лицами, соответственно, это тоже один из таких пунктиков налоговой инспекции, практически такой же, как проверки по НДС и по налогу на прибыль. Поэтому здесь надо обязательно быть внимательными, обращаться в данной ситуации желательно перед сделкой к профессионалу, да, чтобы, во-первых, он проанализировал Ситуацию с налоговой точки зрения, с правовой точки зрения, да, и постраховала вас от всех возможных рисков. Плюс, как уже отметила Марина, очень важно понимать, что зачастую, да, проверка становится контролируемой, да, и взаимозависимость возникает из-за поводов, да, которые дают условия этих договоров определенных, да, когда мы видим... Довольно серьезные соблюдения законодательства, резкие перекосы. И, соответственно, здесь уже есть повод, от которого отталкивается налоговый инспектор. И далее уже находит и взаимозависимость, да, и выявляет, что сделка контролируемая и так далее. И уже все по пунктам <проводят>, проводят как надо в части своей проверки. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно обращайтесь к профессионалу. Нет возможности, как минимум, сами а, максимально изучите сделку, да? а, уточните какие-то определенные факторы и моменты, почему да, здесь цену завышаем, почему здесь цену повышаем. Все это ваши риски. И даже если там, это не взаимозависимый с вами партнер, а, то надо, ну, или, скажем так, или даже взаимозависимый, или не, без разницы, то есть зависимый или нет, то есть надо важно понимать, что здесь по сделке будут отвечать оба. То есть здесь риски не исключены для обеих сторон. И не надо думать, что если вам предложили уменьшить там с другой стороны, да, что рисков для вас в этом случае не будет, особенно налоговых. Будьте бдительны, берегите свой бизнес обязательно от таких факторов. Хорошо, Марина. Давай, думаю, мы так, к такому моменту еще перейдем, что а, в каких случаях у нас сделки признаются контролируемыми, мы немножко уже понимаем, что это прежде всего сделки между взаимозависимыми лицами. А давай вот отметим такой момент. Контролирует буквально все из этих сделок между взаимозависимыми или все-таки... Не все. Нет, конечно же, не все подряд сделки признаются контролируемыми. В налоговом кодексе указаны критерии, на которые необходимо ориентироваться. Мы не будем, конечно, сейчас перечислять все, но назовем несколько примеров, да? А, ну, скажем, первое, если все взаимозависимые лица зарегистрированы на территории России, сделки между ними подлежат налоговому контролю при наличии двух условий. Первое, это доходы от сделок превысили за год 1 миллиард рублей. И второе, участники сделки платят налог на прибыль по разным ставкам или один из участников сделки – плательщик НДПИ или единого сельхозналога. Ну, или же одна из сторон освобождена от налога на прибыль. Если одним из взаимозависимых участников сделки является компания нерезидент Российской Федерации, контроль сделок начинается при превышении годового дохода от них свыше 60 миллионов рублей. Хорошо, Марина. А если говорить о сделках между лицами, которые формально взаимозависимыми не являются, тогда какая ситуация? Но в этом случае сделки будут признаны контролируемыми, если они осуществляются при помощи посредников и по объему доходов при одном и том же составе участников превысит 60 миллионов рублей в год. При этом посредники никаких вложений не делают и никаких рисков не несут. Их задача – организовать так называемую «стыковку» между другими участниками сделки. Или другой вариант – при той же сумме доходов от 60 миллионов рублей в год покупается и продается нефть и нефтепродукты, сталь и иные черные металлы, алюминий и иные цветные металлы, минеральные удобрения, золото и иные драгметаллы, алмазы и другие драгоценные камни. Попутно замечу что 2 февраля приказом Минпромторга был обновлен перечень кодов товаров, сделки с которыми признаются контролируемыми. Обратите на это внимание. К контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами относятся и сделки, одна из сторон которой резидент страны из утвержденного списка. Например, это Бермуды, КНР, Малайзия, Княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Отмечу, что в данном списке на сегодняшний день 42 страны. Хорошо, Марин. А как же именно инспектор осуществляет контроль? Этот процесс как-то строго регламентирован? Для определения соответствия ценной сделки рыночным налоговые инспекторы обязаны применять методы, указанные в налоговом кодексе. Например, это метод сопоставимых рыночных цен. Он основан на сравнении цены контролируемой сделки с интервалом рыночных цен по независимым сопоставимым сделкам. Или, например, затратный метод. Он основан на сопоставлении валовой рентабельности затрат с рыночным интервалом валовой рентабельности затрат в сопоставимых сделках. Ну, скажем так, здесь еще не так просто и легко, как кажется. Инспекторам тоже легко приходится при проверке. А, понятное дело, вот эти моменты мы, наверное, не будем более подробно рассказывать, потому что это все-таки связано больше в части работы налоговой инспекции. Хорошо, Марин. я бы, единственное, такой момент уточнила, все-таки, если кто-то из наших зрителей захочет погружаться в этот момент, а вот как инспекторы все-таки выбирают, каким методом пользоваться в каждой конкретной ситуации? При выборе метода они должны учитывать качество исходных данных, их полноту и достоверность, а также насколько обоснованы применяемые корректировки, с помощью которых обеспечивается сопоставимость сделок. Если сделка была разовой, по которой ни один из установленных налоговым кодексом методов не позволяет определить соответствие применяемой цены рыночной, может быть проведена даже независимая оценка. Хорошо, а давай тогда, поскольку у нас все-таки идут такие интересные понятия, да, новые для нашего зрителя, мы с тобой тут более детально раскроем такой момент, как а, разовая сделка. Вот в данном контексте нашей темы, что же это за сделка такая, что это за зверь, давай раскроем. Разовая считается сделка, которая совершается не чаще одного раза в год и экономически не связана с основной деятельностью организации. В то же время, оговорюсь, не будет считаться разовая сделка, которая проводится раз в год, но связана с основной деятельностью, ну скажем, приобретение помещения под новый цех. Также не признается разовая сделка, не относящаяся к основной деятельности организации, но совершаемая периодически. Хорошо. Думаю, ключевые моменты мы с тобой обсудили, поэтому я бы задала еще такой вопрос, более хитрый, интересный, который, я думаю, тоже уже возник у нашего зрителя. А какие же последствия ждут стороны сделки, если будет доказано, что цены падения не соответствуют рыночным? Ну, в этом случае сторон ожидает корректировка налоговых баз и сумм последующим следующим налогам, ну, конечно же, при условии их занижения. А, это налог на прибыль. НДФЛ, но только в части доходов, которые получили индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также другие лица, ведущие частную практику. Далее, НДПИ, только если одна из сторон сделки является плательщиком НДПИ, поставки установлены в процентах. НДС при условии, что одна из сторон сделки не является плательщиком НДС или освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС. Хорошо. Тогда еще один интересный вопрос. А кто сделает эти перерасчеты? Налоговая или все-таки сторона сделаешь? Ну, если была проведена проверка, то по результатам проверки, корректировки сделает налоговая. А параллельно еще начислят пение и штрафы. Но если исправление внесет организация самостоятельно, по истечении календарного года, включающего налоговый период по ранее упомянутым налогам, у нее появится шанс избежать штрафных санкций. Берите себе на заметку, дорогие наши зрители, что если вы все-таки понимаете, что законодательство нарушено, пока не поздно, пока налоговая не вывела сама, да, пока они, скажем так, не добрались до нужных условий договора, а, заниженных там, знаю, цен по сделке, исправьте ситуацию, и вы сможете избежать, скажем так, конкретных рисков. Марина, хорошо, а есть ли еще какие-то моменты по контролируемым сделкам, которые мы с тобой не обсудили, но которые важно знать? Давай-ка мы отдельно такой ключевой посыл нашим зрителям дадим на эту тему. Ну, Лен, я думаю, будет, наверное, не лишним рассказать об исключениях когда по всем признакам сделка контролируемая, но налоговый кодекс позволяет ее таковой не признавать. А общее для исключений это то, что все участники сделки должны быть зарегистрированы в России. Если это условие соблюдается, то не признаются контролируемыми сделки при условии, что все участники зарегистрированы в одном регионе, не имеют обособленных подразделений за его пределами и за границей и не формируют убытков по налогу на прибыль. Второе исключение – это сделки по предоставлению поручительств, гарантий, если все стороны такой сделки являются российскими организациями, но не банками. И третье исключение – это сделки по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации всех сторон которых является Россия. При этом не имеет значения дата заключения договора займа, а также дополнительного соглашения к нему, в соответствии с которым, например, установлен беспроцентный характер займа. Хорошо. Марина, вот, насколько мне известно, это закрытый перечень и никаких других исключений быть не может. Да, Лен, ты абсолютно права, расширять этот список нельзя. Марин, спасибо тебе большое за содержательную беседу. Лично мне, как всегда, было очень интересно, очень познавательно. Мы обсудили с тобой очень много нюансов в части взаимозависимости и контролируемых сделок, о которых важно помнить, знать и соблюдать в обязательном порядке. Далин, абсолютно с тобой согласна. Нюансов действительно немало. И знание закона, несомненно, поможет обезопасить себя от всех возможных рисков. Я надеюсь, что сегодняшнее видео поможет нашим зрителям в определении важных моментов. Хорошо, Марина, еще раз благодарю за сегодняшнюю беседу. Думаю, наши зрители не остались равнодушными к данными теме. И надеюсь, воспользуются советами нашего эксперта. И при необходимости обратятся к профессионалу. Помните, что компания Мое дело» всегда готова поддержать вас всесторонне, как только это возможно. Да? Вот. И аутсорсингом, и разными услугами, и справочно правовой системой, и системой самостоятельного ведения учета, да, где также есть налоговый консалтинг, к примеру. Поэтому при необходимости всегда... Обращайтесь к профессионалу, обезопасьте свою компанию от всех возможных рисков. Ну или как минимум обязательно смотрите наши видео, да, черпайте информацию хотя бы из них. Если вдруг что-то осталось непонятным в процессе нами темы, обязательно пишите это в комментариях. Мы дадим вам обратную связь. Ну и если у вас есть пожелания к нашим новым темам, то также не стесняемся, пишите, пишите в комментариях, а, какие темы вас интересуют. Возможно, эта тема будет избрана на наш следующий ролик, а, и мы поймем, что она действительно востребована вами. А, желаем вам удачи, до новых встреч и удачного ведения бизнеса.